Между тем, кем я был и тем, кем я стал Лежит бесконечный путь, но я шел весь день Я устал и мне хотелось уснуть И она не спросила, кто я такой И с чем я стучался к ней Она сказала, возьми с собой Ключи от моих дверей Между тем, кем я стал и тем, кем я был Семь часов до утра, я ушел до рассвета И я забыл, чье лицо я носил вчера И она не спросила, куда я ушел Северней или южней Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей Я трубил в эти дни в жестяную трубу Я играл с терновым венцом И мои восемь струн казались мне То воздухом, то свинцом И друзья предупреждали меня Здесь нельзя бросать якорей Она сказала, возьми с собой Ключи от моих дверей И когда я решил, что некому петь Я стал молчать, и хрип Когда я решил, что нет людей Между свиней и рыб И когда я решил, что остался один Мой Джокер среди их козырей Она сказала, возьми со Ключи от моих дверей